Всем привет, с вами канал Монстр Stars, И сегодня мы сделаем обзор на куклу Монстр Хай Из набора Create Монстр Да, это даже, ну, в общем-то, да К ним шла одна поставка на двоих а, Вот такая, именно эта да. И одна обувь на двоих Такая А вот эта обувь от Дракулауру Солик Тискараш На которую мы делали обзор Итак, сегодня мы э, с Юлей будем делать... Обзор в одном видео, но просто э, на разные куклы она будет делать на мармеладку, а я буду делать на льдинку. Итак, Давай, начнем с льдинки. Начнем с льдинки, да. На, держи, это мне неудобно. очень красивые мягкие волосы. Они э, так хорошо прошиты, ну, в смысле, очень хорошо прошиты, и не особо густые, но и она не лысая, просто хорошие волосы. В них э, в волосах два цвета. Это голубой и малиновый. Кстати, волосы у нее снимаются. И она может быть парик. лысой. Ну да, это парик. Эм, у нее брови синие, синие брови. Даже фиолетовые какие-то, да? Ну, в принципе, зачелка не видно. Как волосы Ули, наверное. Ну да, да, да. А глаза у нее странные. Вот смотри, видишь, они какие-то такие с полосками. Ну, в общем, они какие-то с полосками, да. Блин. Губы у нее без клыков. Ну, не то чтобы у Эппи. А, вообще, просто губы обычные, да. Она в очень красивом платье. В принципе, в таком же, как и мармеладка, но она и капельку отличается. Тут, опять же, снежный узор доказывает то, что на льдинке. И у нее очень э, хороший очень хорошее строение тела. То есть, посмотрите на ее руки. Это просто же это, это просто прелесть. Посмотрите на ее руки. Они как бы кристальные, гляньте. Так же, как и ноги. Так же, как и ноги, да. Даже на камере это видно, потому что они как, ну, неровные такие, как будто правда лед, Да. В общем-то, она очень красивая кукла. А, а у нее, в принципе, довольно-таки она сама эта кукла простенькая. Но она ничем не ступает таким базовым, как Дракулаура, или те же самые. 1, да и вообще в общем-то кукла очень красивая так что кредиты они в принципе очень даже хорошие. Куклы. по качеству они -то тоже не, осили, не, пф, не сильно отличаются Да, давай покажем ее лысой давай да. снимай парик сейчас мы покажем подожди тарарарам да. тарарарам Та -да а мне кажется ей идет быть лысой нет Плюс ну ты садырка в башке ну если не смотреть ладно да. нет все один за что у нее мозгов походу нет разве? Ей смотрите, посмотрите какой там. Короче, всем привет, это такая модная штука Я пальцы в парике Посмотрите, что там внутри Ладно, давай Это гуля ебила мозги В общем-то Так, давай Посмотрите, прикол А ты любишь Монтер А еще прикол, можно я покажу? Подержи камеру или Криса отдыхает. Также у них отрываются ноги. Очевидно. Смотрите, что можно сделать. она такая стоит. Эй, слышь, слышь, что ты вообще такая наглая, А теперь обзор на... А Чачка, чачку Эта девочка жная, мы ее назвали. Мармелетка, Да, обрати внимание на ее руки. Да. И, кстати, куклы шарнирные Тоже, даже те, которые крыты монстр На. А, Да, я снимаю а, У нее волосы, ну, они, ну, как Резиновые, резиновые да. В виде желе да. ну, По форме, как напоминают, напоминают желе И еще, вот, знаете Можно заметить то, что Из-за того, что у нее такая тяжелая голова Из-за прически, она падает всегда Ой, она же поставка Даже выпала тут так вот, лицо у нее блестящее, так же, как и все ее тело, и ноги, и руки. Глаза у нее э, довольно-таки большие, и сами зрачки оранжевые, а губы такого же цвета, как ее парик. <сёженые> а, у нее очень интересное платье, хотя оно а, даже такое простенькое, оно голубое, с кляксами. А, еще отдельное внимание а, на ее руки. Она же вроде как ну, девочка желе, и поэтому у нее как бы стекает желе по телу. На, на двух руках. Как здесь, так и там. Еще у нее очень интересная обувь. Опять, опять же, она такого цвета, как и ее брюшка. Обувь у нее вообще-то настолько мягкая, что даже этот каблук... смотрите. Вообще, мягкий такой хотя они могут стоять на этом если их правильно поставить так, обувь. у нее также все отрывается как и у льдинки она тоже может дать пендель своей одной ногой но в принципе мы этого не будем делать это бывает а интересный пальцы смотрите форма какая они даже не увидели Такие пальцы Ну, в общем-то, на этом наш обзор Закончен, ставьте нам Подписывайтесь на наш канал Опа, я не буду это показывать Потому что это Стойте, люди Ну что за фигня Короче, всем пока С вами был обзор на Monster High Ставерс Монстр Старш, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пока мы окончательно не, не убили этих кукол. Задавайте ага. вопросы пишите в комментарии все, что хотите. Пока!